Всем привет, дорогие друзья! Это выпуск «Тайны НЛО». Сегодня я вам покажу необычную картину, которую засняла МКС-камера. Удивительно, но это не объект НЛО. Что на самом деле, и я вам сейчас расскажу. В 2007 и 2011 году был замечен неопознанный летающий объект «Черный принц». Все, наверное, слышали. И множество людей паниковали о том, что НЛО может напасть на нашу землю. Но повисел он около несколько дней и потом исчез. Куда он мог исчезнуть? Говорят, он ушел под воду к Черному морю. Но это еще не все. На самом деле, этот необычный спутник, а именно угроза номер один, который все считают, что это НЛО, я вас хочу чуть-чуть запутать. Это не НЛО. Говорят, вообще это оружие инопланетных существ, которые Прилетела на нашу планету Кто мог ее привести? Говорит, это лазерное и необычное Кто-то говорит, что это спутник пришельцев Кто-то еще говорит, что это Илон Маск создал Но на самом деле я честно могу вам сказать, что это не людское происхождение Это инопланетное Что оно готовит людям, мы можем догадываться но посмотрите эти кадры которые были сделаны как вы думаете где этот объект находится именно над какой части страны вы не поверите но эта страна называется саудовская аравия что он там забыл я не мог понять после этого момента он еще несколько дней просто летал в этом месте Потом он ушел в сторону Луны и исчез на черной стороне. Удивительно. Но мне кажется, что на Луне есть их необычная передовая база, где они собирают силы. Но это еще не все. Эти кадры были сделаны недалеко от Калифорнии. Вы наблюдаете за необычным моментом истины. Посмотрите, как птицы улетают. Погода изменилась на красное небо. И что движется? Правильно, необычное облако. Посмотрите внимательно, как будто этот демон вырывается из куча дыма. Но множество людей, которые находились там, начали просто убегать. Множество странных явлений, облака и молнии стали проявляться. Говорят, что это апокалипсис. Но на самом деле это необычное и очень странное НЛО, которое скрывается в этой облаке. Ну что, дорогие друзья, пора вам еще просветить много чего вы не знаете. Множество подводных НЛО стали вылетать из воды. Как вы думаете, где их заметили? Правильно, вы не поверите, в Нью-Йорке и даже и даже на Черном море. Удивительно, но таких данных нет от местных СМИ. Да и спутники тогда же не заметили ничего. Около полусотен НЛО просто-напросто вылетели из Земли и полетели в какую-то другую сторону, а именно в сторону Нептуна. Луна, конечно, скрывает огромную тайну, но самая тайна это то, что люди не верят в НЛО. Но представьте, кто из вас поверит в НЛО, если случаются вот такие необычные катастрофы? Сейчас по всему миру люди боятся даже выходить из дома. А почему? Да потому что множество есть сейчас болезни какие-то, потом есть природные явления, потом какая-то еще болезнь, потом еще, и еще, и еще, и еще. И вот так накладывается. Но это еще не все, дорогие зрители. Что на самом деле я вам хочу показать еще. Посмотрите, как вы думаете, где это было сделано. Неопознанный летающий объект появился недалеко от Колорады. Да-да. Этот неопознанный объект спустился с, с этой необычной неба, с угрожающим видом, прям недалеко от одного очевидца, который снимал. Его шок, что он перед своими глазами видел это необычное НЛО. Оказывается, НЛО зависло около на 15-20 минут. После этого просто растворилось в облаках. Что оно хотело показать и для чего, я не мог понять. Но много чего бывает по всему миру. Но такого никто не ожидал. И вообще, почему местные военные вообще молчат? А не пора уже нападать на них? Они уже прям Впритык домой прилетают, а вдруг они заберут вас или там еще кого-то. Но очень странно все звучит, потому что это еще не все. Потом после этого объекта начали вылетать множество каких-то необычных ярких огней. Очень просто много. Вообще говорят, что это дроны НЛО, которые просто исследовали этот район. Но после этого он просто-напросто исчез. Они обратно залетели, и оно исчезло. Хм, странно, да? Никто не говорит, что это такое. Да и с виду он даже на НЛО не похож. Мне даже мурашки по коже побежали, когда я это увидел. Прям страшно смотреть. Ну и последний шокирующий момент, который я вам покажу, который был сделан в Антарктиде. Это необычный синий луч. Вообще про них идет очень огромная необычная э, роль. И они начинают проявлять очень огромную агрессию. Во-первых, этот луч также был замечен на МКС. Но, конечно, ролик старый, я не спорю. Ему два года вроде. Но множество необычных явлений как раз и появилось в тот день. Люди не зная, что рядом с ними происходит Да, они вообще не знают, что происходит Они увидели эту картину как устрашающим После того, как это на МКС прервалась прямая трансляция Вообще все работало спокойно Но когда что-то происходит, что на земле, что рядом с МКС Всегда обрывается связь Как будто, знаете, спутник нифига не ловит, дорогие друзья Но это еще не все Множество других объектов рядом с этим лучом были замечены, и также ничего нельзя было сделать. Много чего было скрыто, но сегодня, дорогие друзья, я вам раскрыл огромную необычную тайну. То, что вы увидели и то, что вы теперь знаете, я надеюсь, вы оцените этот видеосюжет и поставите лайк. Ну а с вами, как всегда, был тайное НЛО, и я с вами прощаюсь.